Yes. <laughs> Тихой ночи. тихой На этот раз победила тема отдел некромантии в SCP, и поначалу я подумал, что это не просто случайный пункт, затесавшийся в голосование по ошибке, и такого отдела в фонде нет, но он внезапно есть. Появление отдела прикладной некромантии окутано тайной, ведь в списке отделов написано, что он появился в немецком филиале в объекте SCP-221-DE, однако в самом объекте такой отдел не упоминается. Возможно, история, связанная с этим отделом, была в каком-то удаленном немецком объекте – ранее занимавшим этот номер. Нынешний DE-объект с таким номером — это автобус с музыкантами, спонтанно появляющийся при определенных условиях. Мертвых они и своей музыкой не поднимают, хотя с музыкальной некромантией фонд SCP на самом деле сталкивался. Это описано в объекте 2570. Судя по сохранившемуся описанию, сам отдел занимается оживлением мертвых, общением с ними, а также пытается использовать темное искусство в военных целях. В англоязычных объектах отдел прикладную некромантию Упомянут всего один раз. Он участвует в изучении SCP-5790. В этом объекте упомянуто, что для понимания сути объекта, некроманты фонда связываются с загробным миром, используя некие разрешенные методы. Больше этот отдел на сайте SCP как-то и не встречается. Так что тему видео придется немного расширить. Некромантия в мире SCP. Чаще всего некромантия, конечно же, упоминается в связи с империей древний могущественный могущественной расы колдунов. Особое внимание их некромантия привлекла, когда были найдены руины одного из дэвитских поселений. Настолько впечатливших ученых SCP, что древний город стал одним из кандидатов на новый SCP-001. Когда-нибудь сделаю отдельное видео про этот объект, а пока мы просто пройдемся по всем упоминаниям некромантии в документах фонда. Дэвитская некромантия в большей степени служила не оживлению мертвых, а напротив... Размену жизненной силы живых на различные услуги и силы существ загробного мира. Проще говоря, это были кровавые жертвоприношения. Особенно причудливую форму это приобрело в случае объекта SCP-3140. Объект этот представляет собой крупное подвижное существо из дерева и, судя по всему, являющейся осадной машиной, созданной существами, известными как SCP-1000, и подчиненной темной девицкой магии. Также следы мрачной девицкой магии были обнаружены при исследовании руин. Обозначенных позже в качестве объекта с номером SCP-5267. Если посмотреть на один из участков пустыни в Монголии, поначалу кажется, что перед нами пустое поле. Однако человек, способный противостоять угрозам восприятия, увидит древние руины. Руины эти не безжизненные. Именно в этом объекте агенты фонда впервые столкнулись с настоящим некромантом живым давидским матриархом, который использовал свои силы для противостояния мок организации и в итоге смогла вызвать жить в бою и сбежать. Впрочем, была ли она вообще живой? В дальнейшем при разборе видеоматериалов выяснилось, что существо из SCP-5267 представляет собой мумифицированный труп, А вот монстры, которых она поднимала себе на защиту живыми мертвецами, не были. Они состояли из глины и мха, то есть были големами. Вообще про то, что именно на поднятие големов сосредоточена давидская некромантия есть упоминание в нескольких несвязанных рассказах. Выходит, что как-то мало похоже магия древних кровавых колдунов заключается в том, в жертвоприношениях и оживлении за счет них големов, на то, что принято называть некромантией. Тогда есть ли в SCP настоящие колдуны смерти? Некромантия встречаются не только у Девитов, но и у саркицистов. У наследовавших у Девитов многие магические практики, которые можно назвать некромантией. Например, среди пражских саркицистов особенно почитается личность, известный как Святой Антал, считающийся и покровителем, в том числе и поднятие из мертвых. Жалко, вот каких-то подробностей о нем нет. Иногда к некромантии приходят и скульпторы реальности, то есть люди способны изменять ткань мироздания в принципе как угодно. Один из таких случаев фонд SCP обозначил номером 5239. Однажды департамент спектральных феноменов отреагировал на сообщение о том, что на одном из кладбищ ночи очень неспокойно. Люди видят призраков и зомби. Оперативники фонда расставили на месте камеры наблюдения и увидели, как местная девушка-подросток, открывшая у себя возможности скульпторы реальности, поднимает мертвых из могил, Причем начала она делать это, начитавшись Лавкрафта, а конкретно после прочтения книги Некрономикон. Теперь она живет в камере содержания одной из зон фонда SCP. Но по сути это не настоящая некромантия, а просто умение скульптора изменять реальность. Кроме этого, упоминания об интересе к магии мертвых есть в документах, описывающих Дир Колледж. На одном из факультетов этого тайного учебного заведения учат поднимать мертвых. Также в статьях есть информация о том, что в этом колледже есть несколько профессоров некромантии. Но опять же, как это работает откуда берутся такие знания, там непонятно. Но найти ответ на вопрос, откуда появилась некромантия в SCP, все же можно. Да, внутри мира SCP некрономикон, так же как и в реальности, это книга Лавкрафта. Просто фантастическое произведение. Но однажды, изучая эти книги, люди из SCP обратили внимание на то, что в некоторых из них содержатся настоящие оккультные ритуалы некромантии. Это описано в объекте SCP-4854. Исследование этого объекта зашло в тупик, так как доктор Синклер, который исследовал одну из книг, впал в безумие, что было списано на содержание психоактивных веществ в самих книгах, однако дело оказалось несколько сложнее. В будущем фонд снова столкнется с подобным явлением, когда окажется, что в различной мистической литературе, издаваемой по всей Америке, иногда можно встретить настоящие заклинания, оживляющие покойников. Такие книги-журналы фондом собираются в камере содержания SCP-6237. Расследуя этот вопрос, агенты фонда обнаружили что все следы ведут к одному конкретному издательству, а работники этого издательства каким-то образом проникли в измерения библиотеки странников, межпространственной библиотеки, содержащей знания всех миров. Там они прочли несколько томов из неизвестных измерений, и информацию оттуда добавили в обычную бульварную и мистическую литературу. Кстати, прятаться эти ребята и не думали и назвали свое предприятие Эзотерик Ritual Сервис. вот что значит не париться. Выходит, что некромантия в мире SCP все же есть, а она вся берется из одного страшного тома, находящегося в библиотеке странников, и написанного непонятно в каком мире, и непонятно какими существами. Тема особенно страшной книги продолжается в SCP-5137. Как-то раз в распоряжении фонда попало 27 существ, отдаленно напоминающих людей, однако похожих скорее на надутые человекоподобные подушки, состоящие только из кожи и волос. Существа были исследованы и оказалось, что они когда-то были людьми, но затем испытали некое потустороннее воздействие. И, Стали вот такими вот. Одним из этих существ был Горе колдун. Среди его личных вещей нашлась камера, при помощи которой он вел дневник. Оказалось, что он смог проникнуть в библиотеку странников, где наткнулся, ну да, на ту самую злую книгу. В этом объекте, кстати, впервые упоминается ее название Инграммы мертвых. Человек, этот оказалось, малость глуповатый, смог запомнить только одно заклинание, предназначенное для создания монстров из кожи. В них он и превратил те 27 несчастных, включая себя. Тем или иным путем заклинаний из этой книги попадают в мир SCP, и большая часть организации относится к ней негативно. Например, в немецком филиале есть такая штука, как Академия магов. Они некромантию запретили совсем, но в какой-то момент эти запретные знания попали в поле зрения лаборатории Прометея, той самой организации, которая, к слову, нередко поставляет аномальные технологии фонду SCP. В лабораториях озаботились такой проблемой, что оживленные некрозаклинаниями профессоров из Дир-колледжа индивиды находятся в каком-то слишком приятном виде и являются классическими зомби. Соединив свои аномальные технологии с ужасными заклинаниями, работники лаборатории добились того, что поднятые из мертвых частично восстанавливали свой интеллект, находясь на уровне развития четырехлетних детей. Воодушевившись успехом, работники лаборатории создали целую электронную систему, фактически машину некромантии, которая поднимала из могил почти нормальных людей. Проект в итоге был закрыт в результате саботажа, после которого восстановить утерянное оборудование не удалось. То, чем занимается лаборатория, конечно же, привлекает внимание фонда SCP. По всей видимости, именно тогда и был основан отдел прикладной некромантии. Такая вот занимательная история, собранная буквально по крупицам со всего сайта SCP, что, как по мне, куда интереснее, чем читать очередную стену текста. Ну а вы, как обычно, оставляйте комментарии с упоминанием вещей из мира SCP, которые мы тут еще не обсуждали. Чего наберется больше, а то мы будем говорить в следующем подобном видео. А пока, всем пока!